Если вы хотите почувствовать то, что вы будете чувствовать на самой процедуре татуажа, я предлагаю вам сделать так. Всем привет, меня зовут Юлия Беляк, и сегодня у нас больная тема. От... От... От... Вот это мужикам надо тоже. А конкретнее сегодня мы поговорим с вами о болевых ощущениях во время татуажа. Некоторые девушки не решаются делать себе татуаж только потому, что боятся невыносимых болевых ощущений. В этом видео я расскажу, почему бояться совсем не стоит. Технологии в мире татуажа шагнули далеко вперед. Сейчас на рынке куча классных и эффективных анестезий, хороших машинок, которые не травмируют кожу. И сама техника татуажа стала легкой и воздушной. Прошли те страшные времена тяжелых индукционных машин глубоко засаженного пигмента в кожу и просто огромных отеков на лице после процедуры татуажа все это пережиток прошлого сейчас процедура татуажа проходит так без первичной анестезии мастер закрепляет эскиз будущего татуажа машинкой по коже делая первый проход этот проход практически не ощущается, он легкий и безболезненный. После того, как сделан первый проход, мастер наносит анестезию, которая подмораживает кожу кожа не имеет, и уже после этого дальнейшие манипуляции практически не ощущаются. Если вы хотите почувствовать то, что вы будете чувствовать на самой процедуре татуажа, я предлагаю вам сделать так. Возьмите зубочистку, отломите у нее острый кончик и поводите себе по бровям тупым концом зубочистки. Примерно те же самые ощущения ждут вас на самой процедуре. Также многие мои клиентки говорят о том, что вщипывать брови намного больнее, чем делать татуаж. Если вы часто себе делаете другие бьюти практики, например, инъекции в губы, в лицо, удаление волос и тому подобное, то татуаж покажется вам просто каким-то пустяком. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете написать их в комментариях. Если это видео было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. Скоро будет новые крутые видео, они будут очень полезны. Смотрите!